Всем привет ребята! Вы на канале люта Нюта и сегодня я отвечаю на вопросы из инстаграма. Их тут уже достаточно много и теперь я хочу их снять на видео, потому как в комментариях в ютубе я просила, но никто не писал вопросы, поэтому буду отвечать на те, что тут есть. Так, погнали! Итак, первый вопрос. В каких странах ты была? Я была, можно сказать, в восьми странах. Я живу в Украине, но ну, я ее, в принципе, посчитаю, потому потом я была во многих городах Украины. Крымский полуостров, ну, это полуостров, это не с той стороны, ну, в общем, Крымский полуостров, Франция, Германия, Чехия, Польша, Турция и Египет. Ну, это мы посчитали Украину. Ну а так следующий вопрос он грузится любимая телепрограмма. Я телевизор особо не смотрю, но мне очень нравится программа Орел и Решка», она очень интересная. И прикольная «Свит на вываре», который ведет э, Дмитрий Комаров, тоже очень прикольная. Э, следующий вопрос. Во сколько ложишься спать? Ну, по-разному. Э, я... Вас... Сейчас я на паузу поставлю. Э, обычно я ложусь где-то в 11, ну, на каникулах бывает и позже, на каникулах бывает в 12. Ну, летом это... Летом я не могу сказать во сколько. Это по-разному. Это лотерея. А так, в основном, когда школа, это где-то 11, одиннадцать, 11 в такое время. Следующий вопрос у нас. А, любимая песня? А, я даже не знаю. А, ну, мне очень нравятся песни Dream Тима Из них это очень сложно выбрать какую-то песню. Ну, если не из Dream Team а, песни, мне нравится песня Хабиба, Ягода Малинка. А песня Славы Марлоу, это Ты горишь, как огонь. Это очень прикольные песни, они мне нравятся. А еще мне очень нравится песня, uh, let's... сейчас, минутку, я ее включу даже. Итак, вот эта песня. Let's get down, let's get down business. Мне очень нравится эта песня. Это просто, это кайф для меня. А, следующий вопрос. Какое блюдо самое любимое? А десерт? А, я очень люблю пиццу, а, конечно же, пасту и, наверное, пельмешки. И десертов блины и мороженое. А, следующий вопрос. Какой твой любимый ой, фильм муль или мультфильм? Нет, опять надо паузу поставить. Ну, я очень люблю фильм «Дом страны, детей с Перегрин» и очень разных много мультиков. Я их очень много смотрела, люблю очень. А, ну, вот у меня лет до семи, может, даже до восьми, я просто, я лунтика пожала. Ну, просто для меня... Ну, мне кажется, все, э, все дети любят э, такие мультики, типа лунтик, фиксики. Мне именно лунтик нравился. Сейчас, минутку. Кто смотрел мультик-лунтик, поймут. Вот. просто понимаете, насколько мне нравился лунтик. Э, извините, пожалуйста, за шумы на заднем плане. Э, я хочу рассказать про мои любимые сериалы. Я очень люблю сериал Сфоты. Я, наверное, я каждое лето пересматриваю, я уже смотрела раз в семь. И сейчас я начала смотреть сериал Кухня Очень интересный, тоже крутой Но я еще не досмотрела И последний вопрос Любимое время года А Мое любимое время года, конечно же, лето И когда теплая весна И на этом наше видео подходит к концу Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Кстати, пишите в комментариях Какие мультики любите вы Я очень люблю разные мультики Но я уже отвечала на этот вопрос но я люблю разные. Их очень много. Я даже не перечислил все. А зимой я очень люблю смотреть снеговик-почтовик. Очень прикольно. Советую вас, кто не смотрел. И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И всем пока!